Во имя Отца и Сына и Святаго Аминь. Дорогие братья и сестры, всех вас поздравляю с Днем Воскресным. Сейчас мы слышали чтение, вот, подготовительная неделя у нас вторая идет. Неделя о блудном сыне называется эта неделя. В чтении оно хорошо знакомо, наверное, у христианину, Каждый его читал по много раз. Я вот каждый раз, когда его читаю, каждый раз открываю что-то новое для себя. Какие-то маленькие нюансы, бытовые, казалось бы, которые имеют отношение к, э, к тем персонажам, которые там Господь упоминает. Что говорится в Писании? Один житель уже старик, пожилой, возраст, имел два взрослых сына. И вот, его младший сын сказал, дай мне мое наследство. И отец ему отдал наследство. Отец не мог уступить иначе. Возможно, если бы он имел по закону права не отдать ему наследство, он бы подумал, ну ты еще пока молод и не можешь решать за себя. ну вот Скажем, вот на Руси наследство мог лишить отец своих детей, не дать ему Потому что он еще не в разуме и живет пока не самостоятельно и не дает пока ему, желая ему добра, иначе он там пустится во все тяжкие. В Израиле по законам Иудеи отец взрослому сыну, который уже вошел в возраст, не имел права не отдать ему то, что ему часть ему принадлежит. Если их было двое сыновей и вот отец, значит третья часть должна отойти сыну. Он попросил, и отец обязан был это сделать. И он выполнил свой долг. Он отдал ему это. Сын собрался и ушел в другую страну. Потому что жить блудно и плохо на глазах тех, кто тебя знает, трудно. Нехорошо как-то. И он ушел туда, где его никто не знает. И там, живя, грешно совершенно, расточил свое наследство и оказался без денег совершенно. И в тот период времени как раз случился голод в стране, в той, в которой он находился. Ему пришлось искать какую-то работу, и он ничего не нашел лучшего, чем пасти свиней. Надо сказать, что свинопас для иудея – это очень профессия самая, наверное, позорная. Позорных в профессии как бы таких вот, как нет, можно сказать, вот пасет человек новичек, у него свое дело. Камни там, обтесывает камни, возит там, например, собирает Разная работа. Тут вроде какая разница, овечек, свиньи и пасти. Иудеи не едят свиней и свинья у них грязное животное. И поэтому пасти свиней, это вот как бы самый низ, куда можно только пасть. И он согласился на эту работу, потому что ничего другого не было. Просто за еду. И той еды, которую ему давали, ему не хватало. Он постоянно был голоден. Он даже готов был есть ту пищу, которую дают свиньям, те то есть растительного происхождения, такие вот э, э, еду, которую свиньи ели. Он готов был и ее тоже есть, но ему ее не давали. Настолько было тяжело ему, трудно. И тут он вспомнил про отца, когда совсем стало тяжело. И тут маленький нюанс. Придя же в разум. Что такое придя в разум? То есть он начал мыслить иначе, у него поменялось мировоззрение. Он понял, что не все то золото, что блестит. И вот он задумался, а вот у отца моего, даже рабы, даже наемные временные такие вот работники, они добротно одеты, они хорошо питаются. Пойду я к отцу, говорю, я перед ним виноват очень сильно, и сыном я, конечно, уже не могу ему быть, но может быть он примет меня хотя бы как наемника, я буду для него трудиться за хлеб и кров над головой. И вот он идет. А отец, все это время, вероятно, очень сильно переживал за своего сына. Как можно предположить, выходил и постоянно смотрел, не идет ли там. Ведь тогда же не было мобильных телефонов, не было интернета, не было вообще ничего неизвестного. Что происходит с сыном? Неизвестно. Ну, что он в ту страну, и как он живет там, сложно было сказать. Какие-то люди, которые приходили с той или иной страны, возможно, он их расспрашивал. Говорил, как там? А ты не встречал ли такого -то? И как он там? Здоров ли он? Все ли у него хорошо? И вот в очередной раз выйдя, посмотрев, кто там, есть ли кто, он увидел, что идет его сын. Он совсем не так выглядел, как уходил. Он возвращался как нищий, оборванный совершенно. Но он его узнал. И пожилой, необычный человек бросился ему навстречу, обнимая его. Но... Сыну стало еще более стыдно. Ему горько стало. И он говорит ему, те слова, которые мы задумывал, ему сказать, не откладывая, говорит, так, я уже не достоин быть твоим сыном. Я поступил очень плохо. но возьми меня, наемник, я буду работать на тебя, просто за кровь иду. И тогда отец, обнимая его, говорит своим э, слугам, которые побежали, вероятно, за своим пожилым и довольно немощным хозяин, говорит, принесите сюда одежду, принесите сюда обувь и закалите птица опытанного, чтобы мы могли повеселиться, съев хорошую пищу. И вот он привел его в дом, они едят, ведут, веселятся. Радуется отец, что сын вернулся здоровый. Сын смущенный, не веря своей радости, с большим чувством имены, находясь за отеческим столом, находится вероятно. И вот возвращается и старший сын с работы с поля, Вспоминая, не было тогда средств коммуникации каких-то, чтобы нужно было сообщить ему, там делали, чтобы он пришел побыстрее, чтобы брат вернулся. И вот он возвращается и слышит, как говорится, пение и лики, то есть поют, радость. Он спрашивает слугу, что случилось, почему, правда, какой праздник сегодня, будний день. И тогда слуги ему говорят, твой брат вернулся. И поэтому отец твой заколол тельца, чтобы мы все ели веселиться, потому что он пришел здоровый, и отец очень рад его встретить. И тогда сын не захотел войти, остался вне дома. И слуги донесли его отцу, говорят, не хочет твой старший сын уходить в дом? Он на тебя очень обиделся. Отец не поглушался и этому. Выходит он к старшему своему сыну и говорит ему, почему ты не входишь в дом? И тогда старший сын говорит такие слова, которые, наверное, ужасны для каждого родителя. Он говорит, он даже не называет его брата, он говорит, той, другой твой сын который, растратил свое достояние с любодейцем, вернулся и ты заколол для него тельца. А я тебе все время служу, работаю здесь, и ты даже мне вот козленка не заколол, для того, чтобы я с своими друзьями ел и веселился. Тут стоит отступить, наверное, потом. На он действительно хороший работник, добротный хозяин. И, наверное, я все же управил о том, что ты. Вот для меня козленка не заколол. Отец был пожилым я Он не ходил на работу, он не распоряжался слугами вне дома. Все это делал старший сын. И у него пищи было в достатке. Если бы он захотел в любой день заколоть козленка, чтобы съесть его со своими друзьями, он мог бы это сделать. Он не делал это только потому, что он был очень такой прагматичный, правильный. Будний день, пение или дечем так. Это просто от обиды высказывал Отцу о том, что вот ты мне даже косленка не дал. Отец ему говорит, твой сын, твой брат младший, был мертв, и вот он ожил. Он был потерян, и вот он снова с нами, вместе. Тебе подобает вместе войти и возрадоваться каждому. Очень страшное чувство, вот такой вот разгрим в семье. Очень. Ужасное переживание для родителей. Каждый из нас был когда-то ребенком в семье. Каждый из нас когда-то вел себя не так. Нету такого ребенка идеального, который вот, вот только радовал своих родителей, все так хорошо и больше ничего не случалось. Нет. У нас у каждого хватает всего, чтобы мы много раз огорчили своих родителей. И вот эта притча как раз говорится о том, что... Нужно беречь своих родителей, пока они живы, стараться сделать для них что-то хорошее и доброе, особенно когда человек стал уже взрослым, и он имеет возможность ухаживать за своими родителями, им чем-то помогать и чем-то порадовать, так как когда-то они радовали его, когда он был маленьким. Это наша прямая обязанность. Еще эта притча нам говорит о том, что нет такого греха, Часто бывает человек, который ни разу не исповедовался, говорил, говорит, ну, ну я не исповедовался ни разу. Да тут, раз все помнишь, раз и все скажешь. И нечего уже начинать, батюшка. А не надо все помнить. Ты прики с покаянным сердцем. Тот сын пришел, вряд ли помнил каждый свой визот, каждый свой поступок. Он просто понимал, что он крайне виноват. И этого чувства было достаточно, чтобы в разум прийти. И вот придя в разум, он вернулся к своему отцу. И вот каждому человеку, который стоит на пороге и говорит о том, что у меня столько грехов, я все равно всех не помню, он просто еще в разум не пришел. Придя в разум, он встанет к и будет говорить. Все, что помнит, как получится. Придет в другой раз еще будет говорить. Господь даст памяти, если нужно будет, что-то будет открывать. Нет такого греха, который бы Господь не простил. Нет такого времени, которое бы сказали, ну уже поздно, уже теперь ничего уже не поменяешь. не Неправда. Все может измениться. Пока человек живет, он все может изменить. Потому что каждый из нас спасается не своими силами, а милостью Божией. Только на милость Божию мы уповаем, на его милосердие. Богу нашему славу. Аминь.